Работают ли маски и перчатки? Как защититься от коронавируса и бороться с этой угрозой? В Казанской ратуше состоялось торжественное открытие модели Организации Объединенных Наций. Это уникальный для, для каждого участника, который может стать одним из самых власти, в пути успешных Куда пропадает вода из озер в Лаишевском районе. Ученые Казанского университета нашли причину. Каждое озеро это глобальная система. И не важно, какой оно, маленький или большой. Важно, что оно способствует жизни на Земле. Всем привет! В эфире универ а в студии Мария Журавлева. Больше года идет борьба с COVID-19. Что об этом думает Вадим Говорун, один из самых известных специалистов в области лечения и профилактики коронавируса. Смотрите в сюжете. Здесь очень много проблем, связанных еще с последствиями этого заболевания. Поэтому хотелось бы, чтобы эта тема тоже также была здесь обсуждена. Поэтому, пожалуйста, Вадим в начале лекции директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун рассказал об отличиях COVID-19 от других коронавирусных инфекций, которых по оценкам ученых на сегодняшний день существует около семи. Затем он остановился на вопросах, связанных с лечением новой коронавирусной инфекции. Также Вадим Говорун сообщил, что с начала пандемии методы лечения COVID-19 сильно изменились. Первые 2000 летальных исходов от коронавирусной инфекции были детально описаны врачами. Это позволило выяснить, какие происходят изменения в микроскопическом строении тканей и органов, и что является причиной болезней и смерти. Главным на то, на то время являлся ОД синдром То есть это острый респираторный дистресс-синдром, когда отказывается от существования функции. Таргетированная иммуноподавляющая терапия, позволяющая воздействовать на молекулы, которые необходимы для появления и роста новообразований, помогла значительно уменьшить количество летальных исходов от респираторного дистресс-синдрома. В начале пандемии в 90 процентах случаев причиной смерти являлся именно он. Также Вадим Коварон представил новое изобретение Анализатор из Аскрин 8, предназначенный для экспресс диагностики COVID путем обнаружения генетической информации вируса. Точная диагностика и распознавание ковидной инфекции. Возможно, вне он поменяет локализацию. То есть он основном размножался в респираторном тракте, будет разбираться где-то еще. Это, в не бесспорная вещь, Это надо все видеть, и вот эта эволюция, и слежение за литературой, и какие-то шаги в каждой клинике дает, в конце концов, качество оказания помощи. Спикер отметил, что повторно болеет COVID-19 достаточно большое количество людей и призвал всех прививаться. По его словам, только активная вакцинация населения позволит резко снизить концентрацию вируса в популяции. В конце мероприятия Вадим Говорун ответил на вопросы участников «Круглого стола», связанные с лечением новой коронавирусной инфекции и ее последствиями. Басова,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 Еще на два градуса.